Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и этот видеоотзыв я хочу оставить в знак своей огромнейшей благодарности замечательному мастеру своего дела, целителю Мирамбеку Шеймуратову. К Мирамбеку я обратилась за помощью, запрос был помочь мне разобраться с предательством себя. Это когда... Отставляешь свои интересы в сторону и в угоду другим делаешь что-то. ну Можешь оставить там, ну ладно, я потом, помогу здесь. Ну ладно, сейчас вот, ну, в общем, в приоритете не сама я, а кто-то. Ну, это оказалось, тема настолько такая обширная. Мирамбек очень внимательный такой Тонко чувствующий специалист, он э, задавал правильно вопросы, повел меня правильно по этой теме, и выявлялись такие моменты, о которых я в жизни даже и не вспоминала, вот из глубокого-глубокого детства, прежде чем мы добрались до самой сути, до корня проблемы, как говорится. Столько всего Миробек из меня вытащил, ненужного, вот эти вот установки. Ну вот, например, даже в детстве, да, маленький ребенок, что там может помнить? А нет, оказывается, очень даже помнит. Лежала девочка маленькая в коляске, ну, месяца 3-4. Подходит старшая сестренка, которая тоже еще маленькая, там, три годика, еще нету, и говорит, как ты надоела, ты мешаешь, ты лишняя, ты не нужна, лучше бы тебе не было. А у ребенка, оказывается, записалась программа «Ты лишняя, ты не нужна», и дает себе установку да «Я буду хорошей девочкой, я постараюсь, и я ну, чтобы полюбили меня, приняли». да И вот это понимание, что ты лишняя, что ты ненужная – оно, оказывается, записалось, и эта программа действует по жизни, и очень так отрицательно. Вот тебе и, пожалуйста, предательство себя, отставление себя на потом. И, и вот так из ситуации к ситуации Мирамбек столько программ вот этих отрицательных у меня убрал. Или даже такой момент, который уже был как последней точкой, да? прямо из подсознания, вообще непонятно откуда выплыла Юла. Вот Юла, прям вот ну, настоящая Юла из моего детства, оказывается, в два годика на день рождения мне дарят елу. Рядом дети, которые побольше, постарше, забирают эту елу и начинают играться. А это же моя юла, мне же подарили, это же мой праздник. Ну, мама приходит и говорит, ой, ну, Танечка, ну, а с... пусть дети поиграют, ну, пусть поиграют. А ты же хорошая девочка, а, ты потом наиграешься, она же у тебя будет и потом, так что потом будешь играться, и ничего страшного. Казалось бы, да, ну, поиграли и поиграли, это вот в детстве, а какая программа? И вот, пожалуйста, все, вот оно, предательство себя. Вот пусть кто-то сначала кто-то, а ты потом. Боже мой, Миробей, как я вам благодарна, вы столько всего из меня на эту тему убрали. Ой, рекомендую всем, у кого есть такие проблемы, да и любые другие. Уверена, Миробек справится со всеми. Обращайтесь к Миробеку, он вам точно поможет. Спасибо вам!